Возвращаясь к Навальному и к прогнозам, значит, на сайте должны, значит, свободно Навальному сайт и у меня над головой как раз он написан, ссылка на него на этот сайт вот free ком. Там должно по мнению штаба навального зарегистрироваться 500 тысяч чтобы они начали протестные действия вот э, по твоему мнению когда зарегистрируется 500 тысяч и если начнут протестные действия сколько из этих 500 тысяч выйдет вот твое личное мнение да дело в том что ты понимаешь делаешь не в арифметике им все равно не дадут выйти нигде и никуда потому что Речь идет о несогласованной акции. Ведь я говорю о чем? Вот мое личное мнение, что если уж вы решили э, провести такую акцию, не надо больше выходить как 23-31, выйти и зайти, да, походить по улицам. Если вы решили выйти, 500 ли у вас выйдет, тысяч, миллион ли у вас выйдет или 100 тысяч, вы должны выйти и уже не уходить, да, Проводите такую акцию. Какой смысл еще раз вы выйти, она закончится, административное задержание, опять тысяча задержаний, десяток, два десятка дел уголовных. Да, значит, избиений, опять кого-то пнут в живот женщину, значит, сапога, значит, с ноги, значит, дадут и так далее. А какой в этом смысл? Ну, такая а может, называется надо. революция, понимаешь, если они так. будут об этом заявлять, это на Западе тут они не сильно поддерживают, Запад же не, не сильно знаю. поддерживает не революции, не знаю, революции -то. Стоит ли э, обращать внимание на кого бы ты ни было, для того, чтобы изменить собственную жизнь? Это такой, знаешь, вопрос. Но просто я к тому, что э, они же сами находятся в э, Берлине, это я, кстати, не считаю это плохим, то, что... Нормально, Волков, конечно. То, что певчик нет, они находятся в безопасности, откуда могут вот э, эти... М, акции готовить, координировать и так далее. В конечном итоге это зона ответственности самих людей. Захотят выходят, захотят не выходят. Дело добровольно. Но... А вопрос заключается в тактике и стратегии. Да? В тактике, в том, э, кого вы собираете и для чего, и стратегии, чего вы хотите добиться. И в этом смысле, если речь идет исключительно, давайте выйдем, постоим за освобождение Алексея Навального, ну, значит точно, я Навального не освободят, и вы не постоите. А вот если вы выходите за то, чтобы к чертовой матери снести все, тогда у вас какой-то призрачный шанс появляется. Не факт, что он получится, но вы же тогда ставите планочку-то выше, берете, понимаете? Тогда хоть какой-то шанс. А если вот просто постоять, то есть сделать аналог того, что было 23-31, понятно, что никто не будет подавать заявку на проведение митинга, понятно, что никто его не разрешит, значит, это будет снова несанкционированная акция. Но алгоритм этих акций, вот ну, механику того, что происходит, мы же видели. Люди выходят, мечутся, их забирают, избивают. Значит, ездят эти воронки, автозаки и развозят по отделениям. Потом медленно с камер собирает информацию, кто кого ударил, кому на ножку из ОМОНовцев наступил. И в итоге вот тебе букет дел. Мне кажется, что это такая была бы тупиковая история. Потому что так скоро израсходуется весь ресурс. И людей вообще не останется на свободе. ну я имею в виду из горячих которые, так сказать, могут вот то, о чем мы говорим, выйти один раз, но уже окончательно. Вот мне так кажется. Вот одна из таких тупиковых историй, да, прям как в песне, вот одна из тех историй. Вчера, 24 числа, 40 человек в Минске задержали, это была подготовка к сегодняшнему мероприятию, а сегодня что-то, я так понимаю, что там одни силовики и, в общем-то, и мероприятия нет. 25 числа, то есть, Тихановская призвала протестовать, выходить там на массовые мероприятия, сказала, что она 7, 7 месяцев готовилась к тому, чтобы сказать, назвала себя лидером и ничего. Ну, или почти ну, ничего. Вот что тут можно по этому поводу сказать? Да нет, нет, в Беларуси протест вот в той фазе, в той э, важной фазе, Закончился. Я, кстати, с удивлением прочитал, что вот это Нехта, которая значит, брала интервью с Кацем, вот этот Варламов, в он провокал, они теперь его прокляли. Они сказали, что мы ошибались очень сильно в нем. Вот я вот такое видел. В ком, в ком ошибались? Кац, в Каце, в Каце. А кац. зачем-то а зачем они вообще с ним связались? А вот ты понимаешь... Вы еще что нашли революционера на люди... главного, что ли? Да, Да, да, приблизительно. Вот из России он им давал советы, понимаешь? Он тут уже многим надавал. Но эта публика какая? Она, как сказать, одноразовая. Один раз обожглись, и ее больше никуда не пускают. Но раз за разом появляются новые аудитории, в которых, значит, вот эти мошенники профанируют. Вот он и Варламов, два таких деятеля. Но я просто к тому это пытаюсь сказать, что там столько ошибок было сделано. Вот сейчас даже звучит это постоянно. но ну, не вздумайте осуждать и давать оценок белорусам. Они все равно молодцы. Да это не об этом речь-то. Не о молодцах. А речь о тех, кто значит, взял на себя миссию осуществить что-то и в итоге значит, не справился с этой миссией, да, возложенной на себя. И в первую очередь потому, что оказался не вполне дееспособен. Почему нам так это живо нуждается в комментировании или чем-то? Ну Потому, что мы на себя все примеряем. Ну, конечно, русская оппозиция на себя все примеряет, И Украину на себя примеряет, и Беларусь на себя примеряет. Ну, что понятно, почему. Почему у этих вышло, а у этих нет. Нас разделяет несколько сот километров от границы, да, между границами. А поди ты, вот там, тут, а вот здесь так. Риторический ли это вопрос? Ну, какой бы он ни был, все равно нас это очень а, живо заботит. Не потому, что мы хотим управлять белорусским протестом, или там, что делать в Украине. Мы на себя все примеряем. Мы думаем, как бы лучше нам-то вот здесь с этим справиться. Что нам такого сделать, чтобы у нас получилось? Вот отчего мы так критичны в оценках. А не потому, что нам нравится над кем-то издеваться или там, давать негативные комментарии. Не об этом речь. У нас это вообще в последнюю очередь. Это не из чистолюбия и, и тщеславие, там <coughs> всем указывать, как надо делать. Да мы для себя хотим понять. И вот мы посмотрели на Беларусь, президентов. Ага, вот так не надо. Не надо долго ходить, а наоборот, надо выйти и уже не уходить. И действовать слажно, быстро, невзирая на сантименты. И невзирая на жертвы, в том числе. И тогда будет результат. А если ты этого делать не будешь, так ничего не будет. Не... Походите, а вас будут избивать по подъездам. Нехти и Тихановская предлагали других консультантов, в частности, меня. В частности, Мальцева. Но, как ты говоришь, они выбрали Каца. И для меня... У меня это вызывает смех. Зачем? Ух, на здоровье. Ну они не были консультантами, просто... Почему-то в какой-то момент вот подобные персонажи оказались мейнстримными и такими, как будто бы они вот прям научат, они что-то знают, у них какой-то уникальный опыт. Ну и вот результат. Это уже был не раз, на самом деле. Я это наблюдал не раз. Вот. И сейчас, так сказать, те же люди пытаются теперь уже внутри России на выборах снова затеять какую-то интригу для того, чтобы то ли обосрать это умные глаза, но на здоровье. Это вообще как бы вторично: то ли опять показать себя какими-то главными по теме оппозиции на выборах. Вот, честно говоря, вообще неинтересно. Просто. Повторяю, они всегда найдут себе аудиторию. Вот для всегда. Тебя, для тебя информация, тебе она понравится, интересная она для тебя. А перед тем, как мне встать на лыжи, ну, кто не понимает терминологию, да, сбежать от ареста, да, то есть я общался с Венедиктовым, да, а да. он не знал, естественно, я никому не говорил, что меня уже закрыли для меня границу, и что М -м, мне сейчас да, нужно да. на лыжи немедленно. И он мне предлагал идти по спискам КАЦа в эту Московскую о, Думу. О, о, вот, о, о, понимаешь, о, о. он мне предлагал идти, а говорит, всё, место мы филиптико. для тебя забронируем, там все, все будет все. нормально. Да, сейчас бы уже парился, уже бы какой год, понимаешь. Они вот так работают, они на развод, так а он же у нас этот, он же у нас этот, как его он же это, журналист, йог. <смех> Венедикт, ты что лезешь в выборы? Ты что лезешь в списки? Кацы, Шмацы, ты че вообще? Какое твое дело? Куда и чего? Ну, значит, это была общая система тогда, понимаешь? Конечно, что? нет, это установка, это, безусловно, дали задание. Давай разводить тех. Но я тебе больше расскажу: на выборах в Мосгордуму он и занимался. На самом деле, в 2019 уже году. Он занимался этой всей байдой-то. Он занимался, он ходил, там про Гудкова договаривался, еще разводил. Да вы идите, вы баллотируйтесь, все нормально. Я там все порешал. В мэрии порешал, с Обьяйным порешал. Мы же это знаем, это же не секрет. Тайна Полишинели, понимаешь? Вот так он из десятилетия в десятилетие, значит, он так и работает. И за счет этого на плаву это говно и держится. Понимаешь, никак не утонет. Уже скоро к 70 годам подбирается, а он все продолжает чудить, значит, изображать из себя главного оппозиционера, представляющего перед властью их интересы. То он, значит, определяет, где митинги проводить, где не проводить. В 12-м Я всегда этого человека, Кто это есть вообще? Что, мудак! Вы что делаете вообще? А он пойдет, он поговорит в мэрии. Потом, значит, определять, значит, кто в выборы будет участвовать, кто куда пойдет. Помню, как он мне что-то там втыкал, продел, пустирает. Я с ним тоже встречался. А вот я пойду поговорю. Вот мне объясните, как, что, вот там куда. Думаю, кто ты есть, а ты вообще деревяшка-то, ты очкастая. Какой ты вообще мне можешь тут чего-то сделать? Вот они вот так работают и они продолжают год за годом, десятилетие за десятилетием все одно и то же, все те же все так же.